Почти за сто лет в азиатской типографии было издано около 165 тиражей полного текста священной книги. Маргарита Михайлова Александр Кузнецов, Универньюз.